Семейный бизнес. Семейный бизнес – это понятие, которое хорошо работает там, где семейные традиции сильны. Допустим, я сотрудничаю с одним человеком из Индии, у него только семейный бизнес. То есть у него они все вместе живут, у него два сына, он как бы старший отец, они каждый день кланятся ему, когда встречают его рано утром. Это невозможно описать словами. То есть эти люди вообще не мыслят как-то свою жизнь по-другому. Они не знают, как по-другому жить. То есть они настолько глубоко верны друг другу, что у них нет вопросов быть не вместе. Понимаете? Если взять культуру России, то мы не можем жить вместе с родителями. Это указывает на то, что наша возможность иметь близкие отношения ограничена. У нас нет такой глубокой привязанности друг к другу, как это в Индии, допустим, в восточных странах существует. Поэтому и возможность быть вместе в бизнесе тоже ограничена. А еще меньше родственные отношения проявлены в Америке. Там люди вообще как бы по статистике просто сходиться друг с другом нужно от 5 до 10 лет. У нас люди сходятся за месяц и уже могут жениться даже. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что есть разные культуры, и в разных культурах возможность семейного бизнеса, она снижается по мере снижения степени близости и доверия в личной жизни. Имеется в виду между родственниками. Допустим, я проводил статистику, в Москве тысячу человек на лекции ходит, я спрашивал, кто из вас поклонился хоть раз в жизни матери и отцу, поднимало всего 10 человек руки. Все остальные никогда в жизни не кланялись матери и отцу. То указывает на возможность почитать старше. Это можно Попробуйте. Я не знаю. Сколько мы здесь можем в этом мире поменять. Значит, итак, поэтому семейный бизнес только держится на глубине отношений и ни на чем другом. Потому что если мы искренне верен в то, что родственники меня не подведут, а глубины отношений нет, тогда семейный бизнес становится такой болью, которая никогда человек, который никогда не может стерпеть в другой ситуации жизни. Потому что априори считается, что близкий человек это тот, кто никогда тебя не бросит и не подведет. В той традиции в индийской этому можно верить. Иногда бывают исключения. В нашей культуре этому лучше не верить. Лучше не верить, потому что это неправда. У нас нет таких отношений глубоких между родственниками, чтобы бизнес семейный был сильным и крепким, и как бы безговорочно сильным. Потому что, поймите, родственные отношения держатся на эмоциях. Это эмоциональные отношения. Это а... В древних культурах это еще и духовные отношения, потому что в каждой семье есть своя вера. Так как у нас нет веры, поэтому это не духовные отношения, просто эмоциональные отношения. Эмоции разрушены, семья разрушена. А если еще бизнес общий, тогда начинается вражда. Потому что если просто семья разрушена, и там нечего делить или поделить, разошлись, тогда ничего нет плохого. Но если есть общая собственность, Тогда и, и есть общий бизнес, тогда начинается вражда, которая очень плохо заканчивается. Поэтому семейный бизнес должен быть всегда на духовных ценностях основан. Если в семье есть одна вера, и люди очень сильно туда идут, тогда можно делать семейный бизнес, нет никаких проблем. Если мы просто любим друг друга и все, и вместе бизнес делаем, это опасно. Есть еще один момент, очень важный, который надо знать. Если мы говорим о семейном бизнесе, в котором включены муж и жена, тогда надо заканчивать бизнес дома и начинать на работе. Если мы говорим про бизнес дома также, то у мужа появится любовница. А женщина будет сильно уставать, и она будет сильно израсходована психически. Женщина должна четко и это деление делать жена на самом деле. Женщина должна установить правила, если есть совместный бизнес между мужем и женой, это в целом не очень благоприятно. Но если это уже есть и так работает, если у вас такая природа вместе работает с женой, такое бывает. И вы помогаете друг другу, это хорошо, но это не надо делать дома. Если дома начинается работа, значит семейная жизнь заканчивается, потому что мужчине не хватает теплых отношений, ему не хватает любви, и он не может расслабиться. А женщина не выполняет свои функции защиты семьи, и она тоже напрягается из-за этого. То есть поэтому нужно обязательно разделить работу и семью. И тогда будет все хорошо. Дома пришли, расслабились, события. Да? А если а, такое модное движение, дома работают люди, быстро. То, хочу... то же самое, вот я, надо сказать жене, я сейчас на работе, меня не беспокоит. Я на работе сейчас, все, вы работаете дома. А Потом... в кабинете? Да, в кабинете, да, вы работаете, потому что иначе у вас не будет работать, с ума сойдете. Вся жена будет заходить через каждые пять минут, вы с ума сойдете. у вас не будет силы продвигать ситуацию. Силы возникает у мужчин, когда он один, он не может сражаться вместе с женой. Представьте, жена рядом на коне где вы сражаетесь. Это, это нереально. Мужчина должен быть мужчиной на работе, он должен быть сильным, означает что жена где-то в другом месте. Надо просто. И то же самое женщине, Для женщины, кстати, хорошо работать из дома. Это сильная позиция для женщины, из дома работать, особенно если она управляющая тоже. Из дома, если она руководит, есть возможность, это сильная позиция для женщины. Она дома чувствует себя хорошо и поэтому она может это делать, но в рабочее время, а не во время, когда нужно уделять мужу, там, семье, детям. Да? А вы можете вообще сказать свое мнение по поводу того, что мы о чем говорим? вот и так далее, у меня, например, отец, он много пишет, ему жена там помогает, моя мама, Вы сейчас говорите о бизнесмене или о человеке, который является ученым по природе? Это другое дело совсем? Это совсем другое дело. Мы говорим о бизнесе сейчас. Вот смотрите, сейчас я вам объясню. Если человек ученый по природе, то жена является соратником. И вообще человек, который по природе дает знания людям, у него нет дома или, или не дома. То есть он всегда находится в этом состоянии. Понимаете? Он может также все ну, в домашних условиях так жить. Жена является соратником. Совсем другое дело. Понимаете? Другое дело руководить людьми там, и так далее. Официальная обстановка. Это разные отношения. Потому что у ученого человека у него очень близкие отношения с учениками, поклонниками устанавливаются. Это совсем другие отношения, больше личностные. Поэтому жена становится матерью для этих людей. Даже, даже жена руководителя может стать матерью, но она царица в этом случае. Она не близкие отношения устанавливает, она руководит людьми. Но когда человек является наставником, то тогда близкие отношения устанавливаются. Они становятся членом семьи, эти люди которые близки к нему, как к наставнику, как к старшему. А жена является соратницей. Но вот у меня тоже не принимает моих последователей. Особенно последовательниц. Но помогает мне в других делах. Всегда по-разному бывает. Но это возможно. Я знаю одного человека, у которого жена принимает последователей, но внимательно следит, как последовательницы смотрят на него. Если они смотрят неправильно, она им делает замечания. Да. Ага. Ну, вы замуж хотите еще раз или вы должны понять, что для женщины с мужем, которым она делает бизнес, не существует понятия бизнес. Для нее существует понятие близкий человек, с которым я делаю бизнес. Означает, что если вы хотите выйти замуж и будете работать с бывшим мужем бизнесом заниматься, то вы не видите замуж. Потому что женщине только один мужчина может быть в сердце. Когда кто-то другой, ее просто никто не берет замуж. Они, человек чувствует, что невозможно. Сердце, да вы сами не пустите. Вот как вы сейчас будете знакомиться? Если вы вместе работаете с мужем, как вы будете знакомиться с кем-то? Вот развели. вы, вы развелись. Вы развелись, развелись. развелись и работаете да, с мужем. Как вы познакомитесь с человеком? Ну, потому что вы когда видите своего... Ну, живем, ну ничего. Ну, раз не живем, ничего дальше. Развод в сердце можно сделать? Расписаться. Не живем в сердце. Оп. Расписать. Не живем в сердце. Можно? Вы видите этого человека? У вас есть чувства. Могут быть негативные или позитивные, но это знак минус или знак плюс означает, человек остается в сердце. Но если вы его оставили в сердце, в сердце никто больше не зайдет. Он должен быть вне вашего сердца, этот человек. Означает его надо забыть. Я не могу тебя забыть, но как его быть? Это значит, что она об этом знает. Это первое, что вы должны знать. И обязательно будет пользоваться. С ними. Это две сотрудницы, что ли? И три? С ними. Что вы имеете <связывается> <связывается> Что вы имеете в С ними, как бы... А, то есть есть руководитель, ваш, как бы... Вы подчиняетесь ему. И вы видите, как там что происходит. Вести себя, как будто вы ничего не знаете об этом вообще. Не последний этом. А что? Люди людей наставниками являются вопросов ну, бизнеса, например, да? или здоровья продвигают. Ну так, хорошо. То есть вы идеолог. Есть, есть руководители идеологии, есть практики, то есть да. менеджеры. Те, которые руководят людьми, а есть руководители проектов, они продвигают идеи. Да, ну, да. Скорее, да. Вы продвигаете идеи. Да. И ну, окружает сейчас, поскольку ну, я, допустим, не, не женат окружение из сотрудников ну, э, мало мужчин, в основном женщин. Так, значит, хороший кандидат, вы Да, и ну, вот я просто вижу, как они меня в свое сердце запускают. Либо я что-то неправильно делаю, может, как-то... Запускают в свое сердце, нас. Поэтому говорится в древней культуре, что человек сначала должен жениться, а потом становиться руководителем. Потому что если он не женатый и руководит, то все женщины, подчиненные его, будут выпускать его в сердце себе. А потом долбать этим его. И что делать? Он потому что вы же не можете от женской энергии защититься и будете ходить краснеть все время. Я краснее, я бледнее Захотелось вдруг сказать. Встань, бриц, да. Жениться, пока не может жениться пока не да, они потом Я говорю о, о том, что лучше, благоприятнее. Ну, ну, помните вот этот вот здесь дестике Помните? То есть, ну, он, мужчина, он вел женщин в атаку. И постоянно вот эти разборки, эмоции, там, семейные, все дела. И он для них был кем? Кто как отец, кто как, э, ну, близкие отношения мы с ним строим. Никто не говорил есть. Понимаете, они, женщины, они строят близкие отношения. Пытаются строить близкие отношения, понимаете, с, с тем, кто руководит. Близкие отношения. А если вы не женаты, какие с вами близкие отношения молодым девушкам строят на работе? Для них это просто мечта, чтобы вы на них посмотрели. И поэтому о каком руководстве, если вы им говорите, ты оштрафована? А она как бы уже вообще решила, что ты вы ее муж уже, все, она уже все как бы... И она оштрафована. Это ну, скотина такая, тебе да, оштрафована. Ну то есть там уже подчинение заканчивается уже, начинается месяц просто. Вам надо жениться, значит, не да. стрелять. Да? Ваш вопрос? Это так. продолжение а Как правильно наказывать женщин и как правильно наказывать мужчин? Хороший вопрос, да. Спасибо. Спасибо. А... Женщин надо наказывать словами. Ну, то есть женщинам лучше с ними общаться, предупреждать их, по-доброму разговаривать. Почему так получилось? В следующий раз я тебя накажу. Если будет дальше так, или вас накажу как бы. Если будет дальше так продолжаться. Лучше вас, конечно. Вот. Мужчин словами наказывать очень опасно. Ну, то есть мужчин ну, надо просто конкретно предупреждать очень жестко. И сразу, когда мужчина наглеет, надо сразу от него отстраняться подальше и ему рассказывать, что будет дальше. Если, чем, чем больше он почувствует вас, вас силу, тем больше он опомнится и будет сразу себя вести нормально. Но женщина должна почувствовать заботу. Если вы заботитесь о ней и наказываете, она не, не против. Но если вы с ней проявляете строгость излишнюю, то она начинает звереть. То есть ей надо сначала объяснить, почему это так, а потом наказывать. А мужчине ничего объяснять не надо. Ему надо показывать правила просто и все. Потому что мужчина реагирует на силу, а женщина реагирует на доброту. Поэтому в семейной даже жизни девочку не надо наказывать. его можно наказывать в угол, ставить, но бить ее нельзя. Девочку вообще бить нельзя. Надо ей объяснять всегда, у нее сердце близкое, она принимает, когда перестала обижаться. Но если женщина обижена, то нужно попытаться ее вывести из этого состояния с помощью беседы. Объяснить, почему так происходит. И сначала. В целом никогда не нужно разрушать чувство собственного достоинства у женщины. То есть не надо на нее давить психически. Если это делать, она потом такое в коллективе устроит. То есть, змея будет копить яд. Женщина никогда не забывает давление в свой адрес, и она всегда копит яд. Она не может простить. Она прощает, когда мужчина ей ведет себя с ней правильно. Но в итоге, если нарушения продолжаются, то есть нескольких бесед? Наказывать? Даже не надо несколько. Вот несколько — это уже много. Один раз поговорил. Если женщина продолжает нарушать, надо наказывать. Но по-доброму сказать, я извиняюсь, не придется себя наказать. Потому что если несколько, то дальше эта система. И она даже если вы ее накажете, она все равно будет злиться, потому что женщине не надо давать возможность привыкать. Ей не надо давать возможность привыкать к поблажкам. То есть вы поговорили с ней, человечески, дальше строго. Смотрите, правила управления женщиной. Сначала доброе отношение, потом... Принципиальность и строгость. Никогда не надо давать женщинам поблажки. То есть поблажки только те, которые прописаны в законах. Если новые поблажки, она немедленно привыкает и берет это себе. Дальше уже уже она никогда, если женщина что-то взяла, у нее вытащить из руки уже невозможно. Все, может только руку откинуть. Да? Ну хорошо, а у меня вопрос, а любовь остается? Да, любовь остается, то есть. Э, ну значит все нормально. Да, но возникают специфические э, такие трудности, они согласились с тем или ну, иным вопросом. Э, все это лучше решать семейным путем. Семейный бизнес, семейным путем все решается, но лучше разделить время. Сейчас мы работаем, а сейчас мы просто строим отношения. Это очень важно. Да, тем более, что бизнес строится на первом этаже. Ну вот на втором перешли значит все. Бизнес закончен. Хотите поговорить, идите на первый. Нет, я честно говорю, так и есть это работа. Давайте мы как бы движемся дальше. Итак, смотрите, семейный бизнес. Лучше в Индии, в России. Иногда можно в, в Америке лучше не связаться с этим делом, потому что отношения более холодные, родственные, меньше культуры традиционной и меньше духовности как бы в отношениях. Также. Влияние родственников на судьбу лидера. Следующий вопрос. Карма близких людей влияет однозначно. Рождается ребенок, он влияет на судьбу родственников. Я знаю один случай. У женщины ребенок родился, муж умер в этот день, погиб в катастрофе. И так действует сильно рождение человека. Очень сильно действует на судьбу всех. Поэтому не имеет большое значение, когда начинаешь, там, кого начинаешь. То есть на этом надо придавать значение, чтобы сильно плохих, пагубных влияний каких-то не было. Но это влияние есть. И еще есть один момент важный, который надо знать, что когда рождается ребенок, Мужчина как воин, как лидер становится чуть-чуть слабее. Чуть слабее. И это не значит, что он будет плохо управлять, просто ему надо в этот момент стать посильнее. Особенно когда начинается вынашивание у женщины, то ребенок очень сильно берет мужскую силу на себя. И в это время мужчине становится тяжело, он может нервничать больше, ему надо больше аскеза совершать в жизни. Там... То, что он делает для поддержания, каждый мужчина должен какие-то аскез сделать для поддержания формы психической сильной, у каждого своей, и он должен это делать больше в это время. Потом уже меньше оттягивает на себя ребенок силы психической, именно, но в первое время вынашивания это очень колоссальная энергия уходит у мужчины из всего психики, Это в неосознанном уровне происходит. Поэтому часто мужчины бросают женщин, когда они беремен, ну, беременны становятся. Они не выдерживают нагрузки психически, Тем более женщина становится очень эмоциональной, это тоже означает, что она тянет больше сил на себя. Ей нужны силы, чтобы выносить, и все мужчины выдерживают. Если мужчина эти силы еще отдает своим подчиненным, то это значит, что будет двойнее тяжелее. Это просто трудность, и все. Это не значит, что все плохо будет, когда родился ребенок, это все хорошо, но это трудность. Надо ее выдержать, и потом психика мужчины становится просто крепче. Когда ребенок рожается, мужчина на уровень выше становится в своем развитии. Сильнее становится. Но эта сила копится через аскезу. Какая правильная аскеза Каждого своя. Вот все зависит от вашей конституции, темперамента. Мне кажется, вам бегать подходит или двигаться. Движение выпускать, копите силу. Чем вы как вы копите силу? Что вы делаете? Исцеляющие путь по с утра, но так чувствуете. То есть новые упражнения, собственно, весом, плюс всякие Ну, то есть, видите, вы делаете упражнения. А некоторые люди могут дыхать, спаститься силы с помощью поста. Кто с помощью поста силы купит? Смотрите, если пост посвящен а аскезе, или это, это аскеза. Это, вот это, так, аскеза да? это правильная аскеза. Да. Практика сыроедения подходит? Да? Это, опять, да, то есть зависит от того, какая ваша практика. И практика сыроедения тоже аскеза. Направлено на поддержание силы мужчины. Кто-то закаливается, кто-то сыроедет, кто-то постится. Тоже вид поста сыроедения. Кто-то спортом занимается, кто-то качает гири, кто-то йогой занимается. Мне йога подходит. Я как бы статические упражнения делаю, это мне силы дает. А женщину что дает силы? Только близкие отношения. Только любовь к женщине дает. А йога, если дает. А йога Это тоже, да. Но на втором месте. Если есть йога, нет семьи, то силы не будет все равно. Можно вопрос. А если женщина берет. Пост, э, аскезу, например, Рикадыша, она целый день не ест. То есть это очень сильно. Нормально, да? Но, например, мужч... мне, как мужу, мне трудно это сделать. И возникает вопрос, что она, получается, она берет аскезы больше, чем я. А женщина сильнее же психически, чем мужчина в личной жизни. Вы не знали об этом? Мужчина в деятельности сильнее. Поэтому не надо равняться Женщина в личной жизни. У нее больше силы в близких отношениях у а нас нормально, нормально. Да. Не давайте сейчас личные вопросы оставим потому что у нас же люди пришли к от деятельности слушать итак следующая тема как бы последняя тема бизнес и семья это верная жена или хорошие традиции семейной жизни это мощнейшая сила за каждым великим мужчиной стоит великая женщина Рядом с каждой великой женщиной есть хороший верный муж. Хороший добрый муж. Потому что если муж не добрый, женщина не может быть великой. Понимаете, великий человек означает поддержка также есть. Потому что психическая энергия, она как сообщающие сосуды действует. Если большой сосуд рядом с тобой, два больших сосуда, то много воды в обоих. Понимаете? То есть много воды значит много силы, много влияния. Можно многим людям отдавать сосудики делать многим силам, э, людям, и как бы у мужа ушла вода, жена отдала, получается в два раза больше силы. Ну то есть, а если муж и жена верны друг другу, то дети тоже верны, это тоже сосудики, которые потом дают силу уже с возраста. Ну то есть понимаете, как верная семья, верная жена, правильные традиции семейные, огромная сила в управлении, особенно это касается лидера Который, есть два типа лидеров, есть лидеры ну, в бизнесе, есть лидеры, которые создают временные отношения с коллективом и просто зарабатываем деньги. В этом случае э, сила семейных отношений так сильно работает, как в том случае, если руководитель создает прочные, глубокие, долгие отношения с своим подчиненными, это означает, он не бизнесмен по природе, а руководитель. Это разные природы. есть руководитель, руководитель его сила держится на социальном статусе, на том, что у него есть очень сильная репутация в обществе как человека хорошего. А бизнесмен, его сила заключается в способности дружить и способности понимать, с кем строить отношения, с кем нет. Поэтому, если человек по природе руководитель, особенно высокого статуса, и у него... Правильное отношение с женой, его статус от этого не зыблен. Но если у него разрушается семья, статус немедленно падает. Его не так уважают, как раньше уже. Понимаете, это происходит независимо от того, хочет он этого или не хочет. То есть статус руководителя зависит сильно от его идеального поведения. Поэтому в древней культуре... Руководители это знали, они поэтому безукоризно вели себя в обществе, чтобы люди им верили. Потому что малейшая ошибка, вера теряется в общество, это массовое явление, начинается хаос. Да? Поэтому руководитель должен быть безукоризнен в семейной жизни. Поэтому и Пугачев поет. Все могут короли, но что они говорят жениться по любви не может ни один король. То есть король должен терпеть вот эту ситуацию в жизни, должен терпеть свою личную ситуацию в жизни. Он не должен позволять себя считать бабником, он должен быть сильнее этого всего. То есть он должен быть лидером настоящего общества, быть сильным как личность. Характер энергический, стойки поручных связей не имеет. Видите, как бы все правильно записывали. Понять, насколько сильный человек. Можно так сразу по его характеристике личной жизни, насколько он лидер. Верная жена – это огромная сила. Если у человека верная жена или верный муж, то есть это огромная сила, дающая возможность побеждать судьбу. Есть такие исследования, что когда мужчину не уважает жена, вот точно так же его не уважают подчиненные. И наоборот, когда мужчина уважает жена, его точно так же уважают подчиненные. Ну то есть это просто как один сообщающийся сосуд. Потому что женщина соткана из влияния, а мужчина соткан из способности. То есть мужчина способен сам что-то делать, а женщина дает силы на это. И чем наполняет жена мужчину, тем он наполнен, что у него на фейсе отражается. Если жена его наполнила верностью и уважением, это она отражена на фейсе, на фейсе и люди его также к нему будут относиться. Если она наполнила его, его сарказмом и нелюбовью, тогда люди также будут к нему относиться. И ясно. Поэтому лидер должен вкладывать в семью внутреннюю силу. Это не значит, что он с днями и ночами должен с женой общаться. Это значит, что он должен устанавливать правильные отношения в семье, изучать, как эти отношения. Женщина очень сильно склонна верить старшим, это ее природа. Жену не надо получать, но зато если, допустим, с женой ходить туда, где изучают, как семейной жизнью заниматься правильно, как жить в семье правильно, она это слушает, у нее ушки на это настраиваются, и она сразу же меняет свое поведение. Женщине легко менять поведение, когда есть старшие, которые объясняют, как это делать. Поэтому, если мужчина хочет иметь верную жену, ему это несложно сделать, если он находит место, где бы жене нравилось слушать старших. Все, этого достаточно, чтобы женщина вела себя отлично. Ей не хватает только знаний. У женщины сердце открытое, ей несложно слушать того, в кого она верит. Понятна система? Но так как мужчина не понимает эту природу женщины, он как бы сам не пытается все втулять. Но надо понять, что женщина не слушает своего мужа как старшего, она слушает его как равного. Но чтобы женщине изменить свое поведение, ей нужен старший, поэтому ей надо сходить туда, где об этом говорят. ей бы это нравилось. Тема бизнеса и семья понятна? Следующая тема – дружба в бизнесе, создание команды. И Тогда отношения между родителями и детьми должны быть строго определенными. Дети очень сильно уважают своих родителей. Если этого нет, то семейный бизнес между родителями и детьми очень нестойкий. Причина заключается в том, что родители постоянно будут мучить детей, потому что родители что хотят от детей? Подчинение. И они будут в бизнесе тоже их третировать и третировать, заставлять их. В общем-то, вот смотрите, как сделать так, чтобы твой сын стал лидером в бизнесе? Как сделать так? Вот твой сын должен быть лидером в бизнесе. Как это сделать так? Надо добиться того, правильным отношением, чтобы он тебя уважал. И ты как бы над ним старший. Потому что если он тебя не уважает, ты его будешь мучить и ограничивать его полномочия. До тех пор, пока он не начнет тебя уважать. А когда он начнет тебя уважать, ты расслабишься и не будешь его трогать вообще. Все, что он будет делать, это будет правильно. Но как только он перестанет тебя уважать, ты начнешь опять его мучить. Если, мучить, если сын в принципе не, не может слушать отца, то он не может иметь полномочия так же, как подчиненный в бизнесе. Но никогда сын не может быть старше отца в бизнесе. Это будет совсем тяжело. Ну, может быть, и может когда-нибудь, но это очень тяжело может быть. Это может быть катастрофически тяжело, потому что отца же придется наказывать когда-нибудь. Если он подчинен. Да? А вот, а, по поводу обсуждения дома с супругой, каких-то сложностей в бизнесе. О -о -о -о. Стоит это, это опасно. Опасно. Даже ее сложности. Вы знаете, есть сфера для женщины, где она может давать идеальный совет. Но есть сфера, в которой она будет всегда давать глупые советы. И всегда разрушать. Вот допустим. Хорошо, если у вас одни мужчины в бизнесе. И хорошо, если они никак не связаны с вашей женой. Она с ними не другует, их не знает. Тогда вы рассказали ситуацию, она всегда вам даст только правильный ответ. Но если в вашем бизнесе есть женщина, она спросит, как ее зовут? Кто такая? И если, не дай Бог, между вами есть какая-то подсознательная симпатия, не дай Бог, до свидания, правильный ответ. То женщина всегда будет плохой, и она будет ее изживать из за вашего бизнеса, не желая того, подсознательно просто это работает. А с мужчинами в порядке, если по мужчин? Если она их не знает. Но если вы встречаетесь где-то, да, встретили, какой-то мужчина из этих ее оскорбил лично, тогда тоже до свидания этот мужчина. Но лучше вообще не встречать. Да, спокойнее жить будет. Можно сказать, все хорошо или все плохо. Если все плохо, то почему? Она вам даст ответ сразу. Но если вы детально рассказываете, и там она никого не знает, там она всегда вам будет говорить правильный ответ. Но если она, не дай бог, кого-нибудь знает, и он там что-то уже начинает с личных отношений, в общем, другими словами, там, где нет личных отношений, у женщины сердце работает безукоризненно. Там, где есть личные отношения, сердце уже работает с изъяном. Сильные личные отношения, изъянов больше. Привязанность и неприязнь как бы начинают включаться и разум женский уже не может работать так качественно и чисто, как если нет отношений. Но женщину, женщину надо просить об благословении. То есть мне трудно, помоги мне. Она если скажет, у тебя все будет хорошо, это работает супер просто, это действительно помогает. Мне трудно, помоги. То есть от нее исходит сила помощи, защита мужчине. Да? Не обращать внимания, пожалуйста. Закрыться, закрыться и не обращать внимания. Вот как бы вы сделали, если ребенок постоянно капризничает? Что бы вы сделали? Да, просто ну, он капризничал все. Если мужчина видит, что жена не обращает внимания на то, что он жалуется, он перестает жаловаться, становится мужчиной. Понимаете, в семье бывают разные уровни отношений. Когда мужчина все время жалуется, он рядом с женщиной ведет себя как ребенок. Как сделать так, чтобы выключить этот краник, чтобы он ребенком не становился рядом? Потому что это развитые отношения. Мужчина может быть отцом в семье, мужем и ребенком. Также женщина может быть матерью, женой и ребенком в отношениях. Это означает развитые отношения в семье, разные типы отношений. Понимаете? Но если он только ребенок в семье и все, значит тогда до свидания. Просто меня нет. Не включать эмоции, не открываться. Готовим, стираем, убираем спать. И он видит, когда вы не открываете, он к вам говорит, а мне так плохо. И вы как бы, пойдем кушать. Мне же плохо. А? Жена должна мужа любить двумя способами. Первый способ заботиться, второй воспитывать. Если жена не воспитывает мужа, то это патовая ситуация личной жизни. Означает, что никогда не будет семья сохранена. Давайте закончим семья и бесконечная тема. Люди пришли изучать бизнес. Да? Итак, дружба и бизнес, создание команды. Следующая тема. Дружба в благости, страсти и невежестве. Дружба в благости. Да, сначала в невежестве. Дружба в невежестве означает вместе собрались в бане, выпили, сексом позанимались там, привели девочек. Вот, мы все вместе, потому что мы так можем делать. Мы как вместе. Вот, вот пока мы вместе, мы пьем вместе, мы дружим. Когда кто-то к нам пить не приходит, значит до свидания у друга. Понимаете? Дружба в невежестве означает дружба в наслаждении. Или мы вместе, мы вместе дурим народ здесь, стрижем с него капусту. Это тоже дружба в невежестве, понимаете? People хавает. Ну то есть мы, мы как бы вместе с пиплом обращаемся, понимаете? А people, он ходит и хавает то, что ему дают. Понимаете, это дружба в невежестве, потому что ты тоже скоро будешь people. Если у тебя немножко похуже станет жизни, то ты тоже так же будешь кавать, как и весь остальной people. То есть если, если человек дружбу основывает на своем превосходстве над другими, эта дружба в невежестве, она не может быть устойчивой. Она основывается только на твоем возможности быть сильным. Как только возможность быть сильным потеряна, ты также будешь страдать, как и все остальные в этих отношениях. Дружба основана на наслаждении и превосходстве, означает дружба в невежестве, неустойчивая ситуация. Если мы вместе ездим отдыхать, и как бы мы на этом бизнес строим, мы как компаньоны, и наша цель только мы вместе просто отдыхать ездим, может быть и всю жизнь это продлится, но есть вероятность, что у кого-то будет плохой период, и отдыхать вы вместе уже не будете ездить. То есть вас просто кинут. Попытайтесь это понять. Эта дружба в наслаждении не является, не имеет в себе глубокую природу. Это не сердечная дружба. Это дружба, в которой мы просто наслаждаемся вместе. Мы вместе тратим время. Эта дружба не дает хорошего результата надолго. На короткий вре время, да. И почему эта дружба возникает? А Потому что люди не настраиваются на внутреннюю, на духовную жизнь. Потому что, вот смотрите, как дружили, допустим, Ленин с Дзержинским. Они были соратниками. Может быть, это смешно или не смешно, но попытайтесь это понять, что они имели более высокий уровень отношений, потому что они соединены были верой и идеологией. Это самый высокий тип дружбы, который только существует. И поэтому у них была сильная команда, которая захватила всю страну. Они верили друг в друга, понимаете, спасали, отдавали жизни друг за друга. Попытается понять это. Это самый высокий тип отношений, которые существует. Если у нас нет идеологии никакой в коллективе, у нас нет идеологической силы, которая создает коллектив, то значит у нас не будет и отношений серьезных, потому что только на идеологической силе создаются сильные отношения. Во всех серьезных армиях македонского там Суворов была идеология. Понимаете, люди верили в Суворова, они готовы за него были отдать жизнь. Это очень важно знать. Если человек думает, что это не нужно, значит, тогда в трудную минуту он увидит, как сработает его судьба. Идеология нужна обязательно, мы должны понять, за что мы работаем, зачем, чего мы хотим здесь вообще, в этом нашей деятельности. Может, мы хотим церковь построить вместе, это уже идеология. Может, мы хотим что-то такое поменять в жизни людей. Может быть, мы о коллективе хотим сильно позаботиться все вместе. Это уже идеология. Если мы тупо деньги вместе зарабатываем и ездим на рыбалку, это не идеология. Это не поможет надолго сохранить отношения. Это бизнес невежества, ну, дружба в невежестве, дружба в страсти бывает. Дружба в страсти означает, мы талантливые оба сильной личности у нас все получается и мы вместе сможем эта дружба к страсти она основывается на превосходстве на чувство силы на чувство не не исключительно силы и гордой как это у людей а просто на возможности быть успешными вот эта дружба с успешными людьми не является также устойчивой она устойчивее предыдущей пока человек успешный и мы вместе идем дорогой успеха как только кто-то стал неуспешным, не то, что тебя расстреляют, там, теперь перо за это получи, а просто тебе скажут, к обеду не жди твой песик. Ну, то есть люди в страсти, они, у них нет таких глубоких отношений, таких э, дружбы и ненависти, как у людей в невежестве. У них кланы там свои, они как бы очень сильно братки там друг за друга. Но если браток неправильно себя повел, тогда... Пиро это получить. Теперь оправдываться поздно, посмотри на звезды, посмотри на это небо. Видишь, это все в последний раз. Ну то есть там все серьезно по-взрослому. Вот у людей в страсти такого нет. То есть они просто расстаются и не замечают друг друга. Я тебя когда-то знала, теперь не знаю. Прости. И на банкет тебя почему-то не пригласили мы. Ну почему-то не так. Забыли, наверное, прости. В следующий раз, может быть, пригласим. Ну то есть забыли про человека. Мы ну, нечаянно забыли просто человека. Это страсть. Нет устойчивости. Пока ты на, на коне, тебя все любят. Под, под коня залез, до свидания. То есть все. Не можешь быть под конем. Поэтому люди в страсти заканчиваются жизнь инсультом. Потому что они могут быть под конем. Они не могут отдохнуть надо всегда быть сильными, иначе их просто сметают. Неустойчивая жизнь. Дружба благости означает несколько условий. Первое условие – у нас есть какая-то вера или идеология общая. Идеология – это тоже вера. Бывает вера Бога, бывает вера в нравственную жизнь светлую какую-то там, вера в заботу о людях там и так далее. Вот допустим, вам это… Есть фильм, там берегись автомобиль, что-то что такое там. Когда человек угонял машины, чтобы продавать их и детям помогать. Верить деточки, да? Вере деточки, да. Ну то есть вот это тоже идеология. Это вера. То есть у него была вера в сердце, что так надо жить. И это дает возможность дружить с этим человеком. Все, кто смотрел фильм, подружились с этим человеком. Потому что у него есть вера, понимаете, он во что-то верит. Он имеет правила какие-то в жизни. Когда у человека есть правила в жизни, то тогда к нему приклеиваются правильные люди. То есть те, у которых тоже есть правила. Создается команда, основанная на принципах уже. Не просто мы успешные или мы вместе водку пьем. Понимаете? То есть создается команда, которая дает возможность человеку уже не потерять друзей, а оставить собой. То есть это основывается всегда на вот этих принципах моего моей помощи другим, моей способности что-то делать для других. Должна быть какая-то цель у человека в жизни, какое-то правило, которое притягивает к нему таких же правильных людей. Попытайтесь это понять. Это не означает, что я со всеми вот хожу и дружу, со всем коллективом. Лидер должен друзей лидеров иметь. Не надо дружить с подчиненными. Но подчиненные должны знать тебя, как человека, такой идеологии. Их надо держать на дистанции, но они должны тебя знать таким, что ты вот такой человек, у тебя есть в жизни какая-то такая забота, какое-то правило, которое привлекает людей. Честное какое-то правило в жизни. Итак, соратники в жизни — это большая сила. То есть, если соратники есть, можно терять бизнес смело, не бояться этого. Потому что, если вы все в бизнесе потеряли, остались соратники, бизнес опять можно заново сделать, нет проблем. Когда нет соратников, потерять бизнес ничего не осталось. Соратники, друзья, это... Друзья, бывает, есть третья категории дружбы. Первый вид дружбы – дружба в отдыхе, неустойчивая дружба. Второй вид дружбы – это дружба в родственных отношениях или деловых отношениях. Ну такая дружба, что мы как бы братуемся. Это тоже неустойчивая дружба, но поустойчивее. Дружба, основанная на, на идее, вере, самая сильная. Она никогда не разрушима. Это и есть соратник. Да. Да? Женская дружба. Женская дружба. Хороший вопрос идеология. Точно так же, да? Вот все то же самое у женщин, все то же самое. Если мы просто такими, любим друг друга, нам так хорошо вместе, очень неустойчиво. Вот, дальше. Если мы родственники, более устойчиво. для женщины очень устойчиво. Очень устойчиво. но ну, тоже не полностью. А если мы, у нас одна вера, тогда очень устойчиво. То же самое у женщин, что у мужчин. Просто у женщины более близкие отношения к дружбе, у мужчин более сдержанные. И все. Все то же самое. Ну вот представьте, у вас есть подружка, с которой вы просто развлекаетесь. Это близкие отношения, глубокие или нет? На день рождения вместе ходите. Но они соратники по праздникам. Соратники по праздникам. Это не то, что вот я сказал, это, это дружба страсть. Разрушается быстро. Горе наступает у человека. Вот у вас горе в жизни было? Горе. Вот когда горе наступает, все соратники по праздникам... Тю -тю. Значит, у вас есть вера какая-то. Вы не просто соратники, вы по праздникам встречаетесь, но у вас есть какая-то идея в жизни, что-то важное, ценное, что эти люди разделяют с вами. И вы не просто на пикники с ними ходите и шампанское пьете. Вы «Выфьем за это, выфьем за то!» А у вас есть беседы какие-то более глубокие, на глубокие темы какие-то, важные ценные. Если, например, вот заработать денег, миллион долларов там и так далее, ведь это же тоже как бы Ну вот смотрите, есть амбиции, а есть цели. Амбиция ⁇ это то, что делает человека лидером. Человек рождается с этим, понимаете? И это называется бизнесмен. Если человек хочет много денег заработать, его жжет изнутри. Это не цель. Это его просто сила внутренняя, которая толкает его на деятельность. Это не цель. Это инструмент внутренний инструмент для достижения цели. Этот инструмент, если является целью, тогда эти люди не могут по определению быть соратниками. Попытайтесь понять, что люди вместе капусту решили заработать, и это их цель. Это не значит, что они вместе останутся. Больше того, то, что я изучал и видел, что когда люди такие, которые ставят целью деньги, достигают своего результата, вот тогда начинаются проблемы. Они начинают это все, дележка начинается, до свидания развития. Они не могут уже нормально жить, потому что когда они достигли результата, дальше они уже почему думают, почему ему надо больше давать, чем мне. Если главная цель – деньги, значит, тогда эта цель также распространяется на всех остальных людей, в том числе и на соратников, как так называемых. Начинается дележка, которая заканчивается очень плохо. — Ну, не стоит только с и честно. Много людей занимаются духовными практиками, там накачивают себя энергией Это не духовные практики накачивают в себя энергией. Да, — Да, и для Аличи... — И это на самом деле для того, чтобы быть сильными, сменеет... — Да, согласен. — Для Да, правильно. — а они думают, что да. я, так сказать, и потом, дай Бог, если они потом изменятся, найдут... Согласен. Комплекс, да, вот когда у них есть наставник уже, и они себя в молитве живут, в подчинении, вот тогда это духовная практика. Когда человек ходит, просто энергиями накачивается и говорит, что я пять раз уже Иисуса Христа видел, это не духовная практика. Это сам обман просто. И все. Вы правильно все говорили. Уточнили момент, я согласен с этим. Но это не значит, что духовной практики не бывает. Настоящий